Так, ну что, есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Ладно, начну с плохой. Свидетели еговы они, оказывается, планируют захватить Кремль. Пробраться в эшелоны власти и э, перетянуть элиту политическую на свою сторону, таким образом бескровно взяв Кремль. Ну, хорошо, хоть бескровно, и на том спасибо. Помимо этого, их цель расшатать механизмы. И в конечном счете расшатать государственные институты и механизмы. Наверняка хотят устроить революцию. Как это было, например, на Майдане. Конечно, они агенты и шпионы. В политическое, духовное, общественное поле нашей страны иностранных агентов но шпионы странные они отказываются лезть в госсистему после индоктринации адептов стараются изолировать от общества и государственной системы всеми руками и ногами отказываются идти на госслужбу они не считают для себя возможным служить в армии находиться на госслужбе но все равно наверняка они шпионы делам причастны не просто иностранцы а шпионы Конечно, сами свидетели утверждают, что они политически нейтральны. В этом они подражают Иисусу, который тоже не вмешивался в политику. И старательно открещиваются от любой политики. Мы не участвуем ни в демонстрациях, ни в митингах протестов. Но кто же им поверит? Наверняка все это... Большая политика. И имеет четкую политизированную направленность. Ну и наконец перейдем к фактам, от которых свидетелям не уйти. Так, в 2015 году в районе Нижнего Новгорода иеговисты перелезли через забор одного из секретных объектов, якобы для того, чтобы донести голос истины до неразумных русских православных. В ходе следствия было доказано, что они работали на разведку США. Сексиктанские организации являются достаточно активными в плане вот именно политического воздействия. Хотя те же свидетели иеговы говорят, что они вне политики, на самом деле это не так. Итак, давайте с вами найдем эту новость. Ага, попались. Вот, смотрите, перелезли через забор. А что это за радиовести? Это те самые радиовести. Итак, вот эта новость. Смотрите, свидетели Иеговы перелезли через забор. Видите? А вот это что такое? Мармоны? Так это мормоны перелезли через забор. Эти люди не умеют даже новости читать. Массовые сеансы гипноза. Потому что она несет деградацию общества, общество. Разрушают со социальные классы. Кстати, свидетели, имейте совесть, зачем вы разрушаете социальные как бы, классы? Итак, что получается? Свидетели хотят захватить Кремль, но их не заставишь залезть в госсистему. Они шпионы, но отказываются от госслужбы. Они шатают механизмы и разрушают э, социальные классы, что бы это ни значило неадекватное восприятие вещей. Яговисты перелезли через забор одного из секретных объектов, якобы для того, чтобы донести голос истины. Цель пропаганды – превратить ваш мозг в фарш, скрутить все вместе тех, кто политически нейтрален и не берет в руки оружие, тех, кто активно занят политикой и даже гордится этим, ведь заниматься политикой не противоречит вере мормонов и террористов, отрезающих людям головы, Кислое, круглое и синее – все смешать. Не хватает еще вегетарианцев, коммунистов и байкеров для полного счастья. Но теперь давайте перейдем ко второй новости. Было обычное интервью с Дворкиным, и ничто не предвещало беды. Ну, то есть политическая подоплека все-таки была? Ну, она, она, она, она есть в этом... В этом, в этом смысле, но не, не, не потому, не потому, что штаб-квартира штаб в Америке, потому что, в общем-то, свеет либо аполитичная организация, в отличие от саентологии. Подождите, подождите, а, что свидетели о организация мне не показалось? Цвет либо, а политичная организация. Цвеет либо аполитичная организация. Свеет либо аполитичная организация. Ой, а что же теперь делать? Ведь по телеку десятилетиями рассказывают обратное. Что вы ответите вот на этот аргумент? Как это было, например, на Майдане? Свидетели Игова о аполитическая А как же Кремль? Бескровно взяв Кремль. О а как вы ответите Карелову, вашему, кстати, заместителю? хотя -то те же Свидетели ИГИЛ говорят, что не вне политики. На самом деле это не так. Свидетели аполитическая организация. А что вы скажете на это? является пешкой в большой политической игре. Свидетель Свидетель игрового аполитичной организации. организация.